Для начала важно понять, что косточка на ноге не является самостоятельным заболеванием. Изменения, которые приводят к ее появлению, происходят намного выше – в области креста. Так, при травмах в процессе родов может происходить деформация таза. Связки в этой части тела у женщин от природы менее крепкие, а во время беременности они еще больше размягчаются, в родах растягиваются тазовые деформации по цепочке ведут к нарушению положения бедренных костей. потом изменяются кости голени и стопы. самый неправильный путь лечения выросших косточек это операция по их удалению. дело в том, что любые отклонения от нормы в нашем теле направлены на поддержание равновесия. и косточки это своеобразная дополнительная опора, которую тело выстраивает годами. если эту опору удалить то сразу возникают большие затруднения с ходьбой и боли, хотя внешние стопы могут выглядеть идеально. Чтобы вылечить ноги, необходимо прежде всего восстановить правильное положение осевого скелета. Если устранить последствия травмы, то вслед за копчиком займут правильное место крестец и кости таза. Со временем за ними подтянутся бедренные кости и голени, а затем очередь дойдет и до стоп. Так что ищите специалиста, который поможет справиться с этой задачей. На этом все. Надеюсь, вы узнали что-то полезное для себя. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.